что, оказывается, это было массовое движение? Это Сотни, не было... тысячи. У тебя есть какие-то цифры? Совершенно точно. Сотни, тысячи. А, например, э, я сейчас зачитаю... Много общин было вот, вот на нашей территории. Только в Варшаве, только в Варшаве, до, между, это называется междувоенный период, между Первой мировой войной и Второй мировой войной было 10 еврейско-христианских общин. Они не назывались тогда мессианские, они назывались евреи, христиане. Да, но ну мы знаем, что немножко позже. Это позже. Да, мессианский, но когда мы сегодня говорим мессианский, мессианские евреи, да, или мессианское видение, что вот я вкладываю в это понимание, что люди видят из Библии роль еврейского народа не только в прошлом но в настоящем и в будущем. Те, кто Библию понимает, да, те, кто, те, те видят. Да, те, ну, я имею в виду те, кто читает, конечно же, Библию. Вот просто то, что да. мы вкладываем в, это, вот в этот термин «мессианское». Да? Вот, так э, это было много. Да, я же говорю, много только общин. в Варшаве было 10 миссий, 10 общин. Были под Варшавой. Был такой Моисей Гитин, если я правильно фамилию его произношу. У него был большой молитвенный дом под э, Варшавой. Он, был, он как бы отдельно работал, он был баптистский проповедник, но служил... И евреем, и не евреем. У него был большой успех. Он потом э до войны ему удалось избежать Холокоста. Он организовывал библейские курсы в Америке, в Канаде, обучал людей. Уникальный был человек. Только в Варшаве 10. Я сейчас хочу отчет тебе прочитать. А ну, да, это, это был такой Нухим Городич. Он был пастором в Ровно, в Долбунове он участвовал в открытии Киевской общины, Днепропетровской общины. Он трудился помощником Леона Розенберга в Одесской общине. Екатеринослава на то е... время. Да, Екатеринославль, да. Он... Славля, Славля, Правильно, спасибо. Да. Я тоже не люблю, когда говорят «Одесса». Одесса, <с <с <с я понял. ужасно звучит. Он дает отчет на лондонской конференции, и он говорит такие слова, я зачитываю. «Если вы хотите увидеть, как Бог действует и двигается среди евреев, приезжайте в Польшу». Польша – это уникальная страна, где евреи открылись к Евангелию. Каются и приходят к вере люди, которые следовали за Ленином и Карл Марксом, ортодоксальные евреи, светские евреи, люди, которые вообще были далеки от религии. И в своем отчете он указывает, что в Польше в межвоенный период между Первой и Второй мировой войны существует 80 собраний евреев-христиан. 80 собраний евреев-христиан. Когда мы читаем о варшавских собраниях, некоторые собрания по два раза обновлялись за шаббат, в субботу. Как бы два, два, два захода, года. по 200 человек было, два захода. Например, собрание Эммануэль строило большой зал, но началась война, они не успели его достроить, У -у -у. чтобы вместить всех желающих. Было настоящее пробуждение среди евреев. Он пишет, «Жертвуйте деньги, друзья, потому что многие евреи приходят к вере в Иешуа из местечек, из штетлов. Семьи и общины навсегда изгоняют их» из своего окружения мы хотим построить фермы мы хотим завести скот для того чтобы многим ортодоксальным евреям дать возможность зарабатывать себе на хлеб и укрепляться также в своей новой вере Это то есть потрясающе. вот такие а вот на территории вот, на которой мы Царская. находимся. Царская. Украина. Украина, Россия, Беларусь. Ну, да. да вот, вот, вот эти территории. Была Что миссия Милдмей. <Mai>, миссия Милдмей. Это британская Это миссия. Это британская миссия, опять-таки, 18-19 век. Это семья Вилкинсоны. Угу. Также с ними трудилась миссия, которая называлась «Христиане, свидетельствующие Израилю». Это Давид Барон и, я сейчас не вспомню еще одного из основателей, Одесса. До начала, мы знаем, что из Одессы пошло писядническое пробуждение, да, да. на всю царскую Россию, в Одессу, в Одессу приехало писядническое пробуждение. Да? До начала писяднического движения, 1903 год, Хаим Гурланд приглашает молодого Леональд Розенберга, который уверовал на улице Варшавы, открыть еврейскую работу, потому что Хаим был болен и стар. Он приезжает Леон Розенберг, начинает работу. Он открывает магазин на Спиридоновской, открывает потом, последствия общину на Кузнечной. Ну, и Леон, он был вот и апостол, если так можно выразиться, современным языком. Он поднял многих учеников. Лев Авербух, Кишинев Бессарабия, там множество общин было открыто. Э, Нухим Городич, он же Петр Городич. Это Белосток, Вильно, Брест, э, Ровно, Сдолбунов. Это, я, я просто сейчас Рига, я устану все называть. Это Петр Смолер, Киев, Днепр, потом здесь в Днепре остается Слава. Да. здесь остается Григорий Губерман, это десятки, десятки, десятки имен. Сам э, Леон э, выгнан советской властью э, из царской России, из революционной России, mm -hmm. советской России и открывает общину в Лодзе и в других городах. Э, было очень большое движение Духа Божьего среди евреев сотни и тысячи то есть это, евреев то это, получается, предшествовало даже распространению 50 движения совершенно правильно да. Смотри, я думаю... потому что что ты читал в начале да. я хочу зрителям, чтобы вы вспомнили что он читал в начале что это будет принятие, это будет воскрешение из мертвых. Когда евреи массово начинают принимать мессию, или происходит. Шо, христианское общество, не еврейское общество, пробуждается для веры. Потому что евреи — это ключ к пробуждению. Слово «вышло от Сиона», слово «вернется в Сион». Это очень интересно. Это как бы даже меняет некоторые восприятия и, и вот видимость этой картины. И еще это, я хочу это, добавить... это же Господь. Делал, поднимал эту жажду по нему. То есть это какие-то духовные, такие как глубинные духовные процессы происходили, и это, влияло, и конечно, это очень сильно влияло. Конечно, я хочу добавить, что когда евреи обращаются к Ишу, а христиане обращаются к евреям, mm -hmm. мы видим то, что написал Павел, создается один новый человек из двух народов, из своих и из далеких. Из близких и из дальних, из евреев, исполняется Библия. Люди начинают понимать, что это за один новый человек. А это новый человек в Мессии Иешуа. Да, я был очень удивлен, когда вот, э, узнал об этой информации, что вот в нашем городе э, до революции сразу после революции была еврейская община. И ни одна. И не одна. И были евреи, которые, были эти собрания, и было, происходила эта работа, и это очень, как бы... Вот, это, вдохновляет. Да, это вдохновляет. Это вдохновляет. Это да, вдохновляет, потому да. что это мы с тобой евреи это наша история наша история не закончилась на рассиянии первоапостольской церкви когда там легионы разрушили иерусалим евреи разбежались рассеялись а потом церковь стала государственной и все еврейское библейское умерло и началось много различных добавок добавлений, да к писанию традиции преданий но это наша история это возрождение нашего народа поэтому нас это вдохновляет это то, и мы об... хотим чтобы это христиан вдохновило то что обещано писать да Воскрешение из мертвых. Это потрясающе. Это очень интересные факты. Факты, так сказать. Вот. но получается, что... Бог действовал очень сильно вот, в еврейских сердцах. И здесь была, вот я был очень, очень, очень как бы удивлен, что здесь была еврейская мессианская община. Евреи, которые веровали в Иешуа. Есть еще какие-то факты вот, касательно... Днепре? Истории. Да, Днепре. Я тебе скажу, что есть отчет Петра Смолера, который начал служение который здесь служение. И он, в каких годах еще? Это 18-й год, 1918, 18 20-й век уже, 1921. И он указывает, что еврейско-христианскую общину посещает 100 человек. И он даже указывает, что 46 человек из, из этой массы это те люди, которые открыто исповедуют Иешуа и говорят о своей вере другим угу. то есть не стесняется а другая часть пока просто приходит и так сказать помалкивает, помалкивает. Да? например община в ровно которую организовал нухим Городич, он же петр городич ровно с долбунов она насчитывала 500 человек его община же которую он потом открыл поехал открыл в белостоке я пропускаю там многие события года потому что это будет на два часа разговора да, да, да. Его община, у него была такая книга, которая называлась Книга крещенных израильтян, так вот называлась. да? И до 1939 года там 136 записей о крещенных израильтянах. То есть община насчитывала примерно 150 человек до 1939 года. Община в Лодзе насчитывала примерно 200 человек. Община в Одессе 200 человек. Общины были не маленькие. То есть Бог действовал, Даже Бог работал сильным образом. При маленькие. том, что это были евреи. Это были евреи, это не просто люди, которые пришли, присоединились. Это в основном были все евреи. Вот в общем, какое количество? То есть это десятки общин. Это десятки тысяч. Десятки тысяч людей. Да, евреев. евреев. По Европе оценка историков, э, евреев, христиан или, как мы сегодня говорим, мессианских евреев. Евреев, до, которые веровали в Иисус. Да, до начала Второй мировой войны приблизительное оценки это 100-120 тысяч человек. Это очень серьезные цифры, и очень серьезное заявление на пробуждение. 120 тысяч человек. Да, примерно до 120 тысяч человек. Почему? Что же случилось? Почему то, что мы видим, понятно, Советский Союз, атеизм, безбожие, эта территория выхолостила? Полностью, а, да. Кстати, я добавлю, именно Днепропетровская община, Одесская община, Киевская община, Житомирская община — и многие другие, они, э, они перестали существовать до 29 до 28 года, прошлого столетия. То есть вот эти 90 лет тому назад. Потому что, что ВЧК, ВЧК начало преследовать, расстреливать разгонять, сажать в тюрьмы, например, пастор из Днепропетровска Григорий Губерман, он был расстрелян и в 1929 году было последнее сообщение, на которого, да, которого Пётр оставил, оставил расставил здесь общину, да, служение. Кто успел уйти, как Леон, в Польшу продолжить работу, кто в Германии продолжил работу, кто в Голландии, то есть Бог все равно использовал, Бог двигался. И, конечно же, европейское еврейство, мы знаем трагедию, Холокост, Шуа, как мы говорим, евреи, да, это 6 миллионов евреев, и среди них... В этом огне сгорели... Сгорели 100 тысяч, тысяч евреев-христиан. Поэтому, когда часто люди говорят... В Варшавском гетто были... гетто было примерно 7 тысяч евреев, которые исповедовали Ишуа, Иисуса как Спасителя. И там были три костела. я читал <к mayoría> э э э воспоминания... Историка одного Петра Домбровского, э что священник узнал, что будет ликвидировать гетто. Был день, когда в сорок втором или сорок третьем году, сейчас не вспомню, ликвидировали 270 тысяч евреев в Треблинке, по-моему, если я не ошибаюсь, отправили в Треблинку. И священник узнал это, пришел прощаться с ними, и, говорит, была такая толпа людей, которые, которые э просто не было края им. Это были евреи, которые пришли на богослужение. И он э, читал э, слова Христа им. и они все, он описывает этот момент, они все плакали и молились. Он говорит, не надо было проповедовать, Дух Святой так двигался что он, он написал э, в своих воспоминаниях, как будто сам Иисус пришел и лично говорил. Один благочестивый иудей вспоминает о Варшавском гетто, когда он проходил мимо одной из церквей католических, а на территории Варшавского гетто было три церкви, да. куда приходили молиться люди. Это, там были только евреи, больше 500 тысяч евреев. И он, говорит, и он говорит, этот благочестивый иудей, кто эти евреи, которые приходят в церковь? Кто эти люди, которые приходят в церковь? Спросите вы меня. Это не просто христиане-гои, это христиане, которые из еврейского народа, и которые приняли Иисуса и называют Его своим спасителем. И он говорит, я прохожу мимо э, церквей, я вижу, как люди лежат на полу и молятся. Он прямо описывает этот человек, который вообще не был заинтересован. Они лежат на полу и молятся своему Богу. Они особо набожны и они особо религиозны, пишет он в своих заметках. И они верят в Иешуа. И они верят в Иешуа, да. Э, я когда читал отчет э, о лагере пересылочном лагере а гетто под прагой там указывается что из голландии в один день привезли 400 человек с пастором и все они были евреи Потому что гетто было для евреев это понятно 400 евреев а артур Гальшмид, пастор этого гета поскольку управление было еврейским он договорился с управлением они отчитывались уже нацистам. То есть гетто — это не лагерь смерти, кто не знает. Это место, откуда люди ходили на работу, где люди э, умирали от болезней, э, где были какие-то свои самоуправления. От, отгороженная да. территория. Да. За а за из гетто туру. людей забирали в лагерь да. смерти. И Артур Гольшмидт, он договорился и основал еврейско христианскую церковь. Он уже был Но пожилой на человек. На, на, на территории Трейзенштадт, по-моему, называлась это гетто, городок Трейзенштадт, 40 километров от Праги. У него была э, церковь 200 человек, и он пишет еще 400 человек, которые привезли из Голландии. И он говорит, в эти трудные времена мы все молились как братья. Были лютеране евреи, были католики евреи, были англикане евреи, э, разные, из разных деноминаций были евреи. И вот эта вся масса, она, она мол, они все молились и служили друг другу как братья. Он описывает, что... 10 процентов гетто, а там 140 тысяч человек в этом гетто было, содержалось, прошло за все годы войны. 10% — это люди, которые исповедовали Иешуа, Мессии. Это достаточно каялись, большой процент. Каялись и исповедовали Иешуа, Мессии. Достаточно большой процент. Он пишет о том, что люди, которые остыли к вере в Иешуа, они в гетто снова возревновали. Которые когда-то приняли, как вот бывает, да? да? С христианами, с мессианскими евреями. Приняли, служили, потом раз — и забыли. В гетто, вот в этих все трудных эти обстоятельствах, обстоятельства, они снова были. начали возрев, ревновать о, о Евангелии, о Боге библии это уникальные вещи Есть. и холокост к сожалению э не и немцы и фашисты не разбирались не они ты евреи ты евреи ты идешь в, в печку в газовую камеру где где-то? какая мура не шли который был да со своим народом ну хим городич Петр городич который был в белостоке открыл общину в бресте открыл общину в ровно в, в риге это его филиалы много там было он и его, по-моему, у него было пятеро детей, они все погибли в гетто. И один очевидец описывает, что пастор Петр был большим ободрением для всего гетто. Он до конца проповедовал Евангелие. И никто не знает, когда он погиб, в 42-м или сорок 43 году. Но мы знаем, что он погиб в гетто. И когда люди говорят, вот, э, э, евреи пострадали в холокосте, потому что Бог решил расправиться, и только это, ну наказать за то, что отступили, да, да, да. да кровь его на нас и на детях ваших это место приносит, вообще не читая контекст, не понимаю, к чему это было сказано. Я сейчас тоже не буду в это вдаваться, это вообще отдельная история. Я говорю, а как же те 100 тысяч евреев-христиан, таких же, как вы, только по плоти другие, по происхождению другие, Фероши. которые погибли в этом Холокосте, они тоже от, э, отвергли Христа и Бог их наказал. Но это и... больше похоже, как на кровь мучеников. Которые... Да, это мученики, Коту которые кровь, приводили сена, свой народ в газовых камерах, в Гетто. Не оставляли, не Не оставляли. Народа, они могли уехать, оставаясь евреями. Да, они приводили свой народ к покаянию к Это надо понять. Многим. Бог этот момент тоже использовал. Что интересно, многим этим пастырям, они были связаны с британцами, с датчанами, с норвежцами, с богатыми. Была дистанция. возможность. Они предлагали выкупить, они предлагали новые документы, они органи хотели организовывать побеги. Это были богатые страны, которые тоже э, против гитлеровской политики выступали. И многие, большой процент этих пастеров и верующих сказали, нет, мы умрем со своим народом. Как написано, что дьявол, он великой ярости, и Холокост это как проявление. Это дьявольская ярость. Вот это, вот это великая ярость, которая излилась в том числе и, во-первых, как бы конкретно на, на, еврейский, на еврейский народ. народ. народ как избранный народ. Потому что мы знаем, народ. что идеология нацизма, это была, во-первых, вот как написано, во-первых, иудею, то это, это во-первых, ярость, которая изливалась на еврейский народ, и, и естественно это влияло и было излито на все остальные И Мы народы. знаем из истории гитлеровской Германии, что Гитлер, при Гитлере были церкви действующие, в церквях висели фашистские флаги, да. и Гитлер полностью изменил богословие, и полностью вычеркнул еврейского Иисуса, и весь еврейский народ из своих церковных приходов, которые были сотнями, сотнями были в Германии и, и на территории, где действовала политика Гитлера. Мы видим, что какая-то нам открывается какая-то особенная картина того времени, что Бог каким-то непостижимым образом открывал еврейские сердца для, для еврейского Мессии, и что Холокост, все эти ужасные события, это как волна, которая угасила этот... Угасила этот огонь. Хотя понятно, она не угасила что-то. Кто-то эмигрировал, эмигрировал в Америку. Совершенно правильно. Были, и оттуда началась, и оттуда, новая, оттуда волна пробуждения. началась новая волна новая волна. Это другая тема. Это другая тема, другая история. И знаете, дорогие друзья, может быть, для вас эта информация, она совершенно новая. Но мы видим, что Бог очень сильно действовал в еврейском народе и до 18 века, но мы вот берем вот это ближайшее обозримое будущее, что это предшествовало по-настоящему распространению баптистского движения, служения пятидесянческого, так это вот было взаимосвязано. Мы видим, что спасение еврейского народа очень важно, согласно Писанию, тем местам, местам которые мы сегодня Читали, Бог воскрешает, продолжает воскрешать свой народ из мертвых. Происходит, происходят эти события. Думайте об этом, помолитесь об этом. Давайте постараемся увидеть все с Божьей перспективой, с Божьим взглядом на эту работу спасения еврейского народа. Большое спасибо тебе за, за то, что ты у нас в гостях. Пусть сегодня на этой еврейской кухне не особо это такая как бы тема, особенно вот мы заканчиваем на то, что как-то работа эта была остановлена, но мы видим сейчас, Бог продолжает. Много мессианских общин. На этой территории, где когда-то, сто лет назад, уже были еврейские мессианские общины, Бог снова возрождает и поднимает эту работу. Большое спасибо тебе. Шалом. Шалом.